как звать? Че тебе надо, иди в жопу. Да и пошел-то лох японский. Не доверяю я им Плакатов с голыми бабами нету. Слышь? Бля, ты да че тебе надо? Э, слышь, да как базарь? Да меня хозяин заберет, я тебе жопу надеру. Кардан звали, мудак ты роторный. Чего ты надерешь? Вон твой мотор стоит, птя. Идите нахуй. Слышь, завали ты, Капинду, ступой. Слышь, я своим хозяином все 90-е. Мы тебя порвем. Ты достал меня. Че за страна такая? Че сказал? Да заткнитесь вы хотя бы в теплею. ее. сказал? О, привет, ,主...